Добрый день. На связи Центр обучения компании Инфострой. Для составления сметной документации комплекс анолис оснащен внушительным набором различных инструментов. У мастерской сметчика мы говорим о таком инструменте как пересчет. У любого, даже привычного нам инструмента есть секреты его применения. Иногда нам задают вопрос, как с помощью пересчета учесть усложняющие факторы производства работы. Например, производство работ в застроенной части населенных пунктов. Рабочая локальная смета. В нее уже введены расценки. Но сначала откроем текст нормативного документа. Справка. Методические материалы. Методика по применению федеральных единичных расценок. Приложение 2. В наименовании приложения указаны коэффициенты к затратам труда и оплате труда рабочих и машинистов с затратом на эксплуатацию машин и механизмов. В таблице 1 указаны коэффициенты к единичным расценкам. В пункте 5 производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. Ко всем расценкам применяется повышающий коэффициент 1.15. Отмечу, что в комплексе А0 есть другой инструмент для решения этой задачи – поправки. Но если пересчеты, то почему бы и нет? Для текущей строки создаю пересчет. Тип пересчета индексация ПЗ. Отмечаю, что коэффициенты будем применять раздельно и ставлю коэффициенты. Эти коэффициенты распространяются на стоимостные показатели. А теперь очень важный момент. Коэффициенты должны влиять не только на стоимость, но и на расход ресурсов. С этой целью нажимаю кнопку рядом с коэффициентом. Обратите внимание, на материалы этот коэффициент не распространяется. Поэтому в поле МЗ оставляем коэффициент равный единице. И еще немаловажный нюанс. Необходимо сделать ссылку на норматив. Задача решена, но только в одной строке. Скопируем этот пересчет на все остальные строки. Для этого во вкладке пересчет сохраним его как шаблон. Введем регистрационные данные. Применить. А теперь выделим все строки работы, кроме первой. Групповая операция «Назначить пересчеты» и в списке пересчетах выбираем только что созданный шаблон. Вот теперь все готово. Краткое резюме. Мы воспользовались инструментом пересчет для решения задачи учета условий производства работ. В настройках пересчета учли тот факт, что коэффициент влияет и на стоимость, и на ресурсы. Материальные затраты при этом остаются без изменений. Не забыли указать ссылку на нормативный документ. Мы сохранили этот пересчет как шаблон и скопировали его во все выделенные строки с помощью групповой операции. Теперь этот шаблон можно будет использовать при расчете любой локальной сметы. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.